Алина Островская родилась в 1989 году 18 октября на Донбассе. Еще будучи совсем малышкой, Алина с удовольствием рисовала, сочиняла песенки, тут же их напивая. Уже тогда ей нравилось наблюдать за съемочным процессом, бывать в театрах, особенно за кулисами. Параллельно с поступлением в первый класс общеобразовательной школы родители отдали девочку в студию танцев в Донецке, которую юная танцовщица с вдохновением посещала на протяжении девяти лет, участвуя в многочисленных конкурсах, концертах, выступлениях. Ассоциация современных и эстрадных танцев Украины даже приняла ее в свои ряды. Став старше, Алина решила заняться балетом, затем увлеклась театральным творчеством, что позже очень пригодилось ей на поприще музыки. Целеустремленная и решительная девушка, окончив школу, решила испытать себя и уехала в Киев, где стала студенткой Национального университета культуры и искусства. Осваивая пиар-технологии и премудрости международного туризма, Островская не ограничивалась только получением высшего образования. Насыщенность каждого года учебы была отмечена для нее многочисленными концертами, конкурсами, студенческими капустниками. Практически ни одно мероприятие не обходилось без участия яркой и талантливой Алины. Будучи второкурсницей, она отправилась на кастинг масштабного украинского проекта «Фабрика звезд». Первая не совсем удачная попытка лишь разодорила девушку, и через два года она снова пришла на кастинг и стала участницей шоу. Для яркой и неординарной артистки Константин Меладзе написал сольную песню «Не с тобой». Композиция вскоре стала хитом, а Островская – узнаваемая и популярной исполнительницей и обладательницей премии «Золотая шарманка». После окончания съемок телешоу участники отправились на гастроли по Украине. В этом туре Островская продемонстрировала способности не только певицы, но и автора песен, самостоятельно подготовив и исполнив несколько новых композиций. В 2012 году Алина вошла в состав участников женской группы «Риэлло», где проработала пять лет. По ее словам, это было трудное, но очень продуктивное время, в течение которого она смогла поработать и лично пообщаться со звездами первой величины. Решение покинуть коллектив далось ей нелегко. Первый раз Алина вышла замуж в 18 лет за футболиста Евгения Бредана. Брак продержался три года. Девушка признается, что это время было спокойным и счастливым, но вскоре муж объявил ей, что полюбил другую, и они разошлись. Вторую свадьбу она отметила в 2016 году. О новом избраннике Игоря Алина рассказывает неохотно, утверждая, что он человек непубличный и светские рауты ему не по душе. Известно только, что молодой человек, бизнесмен и большой романтик. Пара отказалась от пышной свадьбы в пользу скромного венчания, но не оставляет идеи собрать всех друзей и родных на юбилейном мероприятии в честь какой-нибудь круглой даты. Деньги, отложенные на празднование, молодожены решили потратить на покупку квартиры в Испании.